Тут я заметил второй раз идешь через шорт на Б Типа неплохой вариант. Но тут вопрос в том, как ты идешь. Окей, прочекал так, коннектор. Информацию. И зачем ты пошел в апдаун? что, один джангл. Вопрос. А нахрен ты пошел в апдаун? Чай, не Начнем с того, что ты второй раз пошел через шорт. Когда у вот тебя типа идут на Б, типа окей. Нормальный сплит. Но в этот раз ты почему-то полез в апдаун. Вопрос зачем? Ну думал, что ну, раз уж я дал информацию о том, что джангл, скорее всего, прошел бы через э, в районе окна, mm -hmm. поэтому решил пролезть, проверить. Окей, okay, ладно, я... да. давай тебе объясню, как это работает. Давай. Это работает следующим образом. Изначально ты не сразу бежишь, в принципе, по шорту, ты лежишь, пока у тебя начнется контакт под Б. Только тогда ты начинаешь выходить. И твоя главная задача это зайти в спину типам на шорте. Тебе просто должен быть по барабану на коннектор и, ну, типа в джангли. Твоя главная задача просто пройти в, в шорт. То есть, ну да, ты смотришь, конечно, же с шорта, когда пробегаешь в коннектор, чтобы ты не убили спину, но твоя главная задача это просто прийти в шорт и убить спину. Раз, два. А так у тебя, получается, то есть зашел вопдаун, по итогу от этого импакта просто, ну, типа, вообще ноль. Потому что, ну, да, ты посмотрел в джангли, разбил джангл и все. Тут еще... Так. тут третий Пошел пушить Папа, и убил. По мог, факту мог к нему в спину зайти и убить. Да, ты мог просто убить его в спину. Тут помочь типам выйти. То, что у тебя там баклажаны а -а -а. твои тоже что-то как-то в бэхаусе сидят в и не хотят выходить. У более менее нормальный смог был. Ждали молик. Тут потихоньку идешь, распикиваешь. И блин, это так не обидно, блин, и ты почему-то я... останавливаешь стрелять. Хотя мог продолжить и мукс да, поюху и сайной пулей добить тоже, его я тоже об этом подумал, когда уже меня убили такой минафик не сидел ну, ну как бы если ты видел оппонента, то просто уже стрелять как бы хуже ну, уже не будет крысе а потом оказалось что они даже тут не доходили там один вас постоянно шел ну только тут то, то, уже ну тут кривой смог я типа не знаю как бы ты мог спокойно дать этот смог и нормально вот сюда куда-нибудь. Просто выходишь и даешь рикошетным. Я, я же наоборот смог, чтобы закрыть пространство. Ну так мог ты его мог дальше дать. Просто так ты не закрываешь шоу. А. Там, ви, там видно будет проход. А, все, хорошо, хорошо. Тут тебя разменяли тут же. Шупакован. Тут у вас просто охрененные смоки, я не знаю смог сюда смог за боксы вот ну, так видишь как стандартный смог на вид вот примерно в эту точку накидается а как уже правильно неправильно это уже второй вопрос Ну вот я сюда все поешь шартун поешь тупа и тут тебе просто идешь типа в коннекторе почему-то не убивают я просто -то вообще не выкинул а он общем, стрелял да, Даже стрел, да? чекаешь слышишь, тупа. Мне тут его не перестреляешь. Друго манцевали, Вообще, как вариант, там можно было по-другому сыграть. Опять же, когда ты так убил типа на шорте, ты мог кататься зайти в опдаум. И как раз уже убить, типа, в окне. Можно было так сыграть, а не типа потому что у тебя просто все никого не было под Б. И смысла того, что ты зашел через шорт, мало что давал. Никакого. То есть тебя все равно как, надо, как минимум еще надо было убить оппонента, который был где-нибудь там в, в не те. Ты ждешь? Так, убиваешь. Warto connector, так будь Слышишь? А, я не убил его. Ну, потому что, да, потому что ты значит смотреть что-то в фаер, а не наоборот слева от него из-за этого ты и не убил его ты изначально прицел бы я на я сначала выходил шо, в коннектор, а потом уже на файр при, при, при, при, ты уже был за ящиком Три. убил, слышишь? да, ну да вот, ты уже за ящиком Даже твой прицел там, ты, ты. Да. и ты его так. слышал при этом, так что... Что так, это? по, по шарту его. а, вот тут, это просто эпик ты прошел по шорту и потом разворачиваешь коннектор? У тебя. Да, ну, и чувак сам не смотрит никуда. Вопрос. Нафига ты смотрел в сторону коннектора, когда ты зашел на шорт? А вдруг подожмет. Какой пизду вдруг подожмет, блядь. Ты вышел уже на Б, блять. я надо убивать типов, блядь, тут. Они а смотри в коннектор. Ты просто... Понимаешь, что тебе просто повезло, что они вообще не а, смотрели в этот момент. я понимаю. Это, во-первых, когда, во когда я его убивал, и во-вторых, ты просто просто кучу таймингов. То есть ты мог убить сразу этих двоих без проблем. У тебя тиммейты могли выйти раньше. их там похоронили просто. То есть как бы... Тебя одного ты убил в спину, но второй да, уже... Втогренно. При этом ты второго мог также застать вне позиции на тачке. У тебя, просто там тиммейты все положили. Вот. То есть ты как, -то, как -то... бы... Когда ты уже.. Вот здесь... Блядь. Вот здесь стоишь дело уже не смотреть в коннектор уже все ты уже, uh -huh. уже прошел вот те коннектор не опасен те опаснее люди которые уже здесь вот ну, пусть в этой области uh -huh. то есть твоя смотреть на ну, типов в там наш uh -huh. здесь стоять, здесь здесь Тем более они просто не ожидали вообще такого прохода а так по сути весь проход пошел к этому подход типа, обосстарился не плюс тут точек вот, смотрел в сторону Шорта, опять, у тебя? Тип прошел, в китчен уходил. О, тут, кстати, тоже Вот так вот лучше никогда не смотри. Тут уже твоя задача в джангле уже не смотреть, кто идет там в китчене. Просто смотреть вход. Если что, дать инфу, что кто-то прошел на КТ. Потому что вот сейчас, кстати, этот куда-то отвернулся. И если бы, типа, шел бы с оружием, как он мог тебя убить вообще в бок. То, что он тебя видит вот, в кичине. Ну, тут еще вот... Перезарядка, конечно, блин. Если бы ты хотел залезть, то бы тебя так пимал на перезарядке бы. Так, тут вот послеваешь Смог, причём Смог решает развеиваться и ты с гранатами. Не, я плачу, па! его как бы... на каре не было, блин. Да, слышь, как ты побежал, и тут ты делаешь небольшую ошибку. Тебе не обязательно а, было хватать, ты, ты мог не падать. Не и на самом бы ты не открылся бы вот под того типа да, понял, вижу. Uh -huh. то есть вот эту позицию в углу ты можешь всегда убить там почти всегда будет видно типа именно с балкона еще если есть он не сам он не стоит так получается просто упал бил да типа но uh -huh. тебя uh -huh. тут же разменяли было вот меня все время интересовал вот этот момент почему ты встаешь сюда и с ножом в руках то есть ну точнее почему сюда ты встаешь я, застаёшь, я понимаю двойцы, да. Я понимаю, почему ты сюда стоишь, чтобы услышать типов, но для этого а... не, не нужно сюда вставать. Просто... А я их не. А я проблема в том, что если я встану в плинте, я их не услышу, а только могу их увидеть. И по гранатам понять, что идут. А здесь я идеально прям слышу. Ты Может, можешь еще вот есть? так вот на шифте сюда, на шорт. А не вот здесь просто стоять. Ты здесь обычно стоишь чуть ли не до минуты 30. То есть по таймингам уже минут 30 никто не будет топать и будто топать до минуты 40 где-то так вот. То есть, как я пример играю, я все время иду просто уже начинаю от колонны на шифте. Чтобы услышать краски оппонентов, дать своему тиммейту инфу. Вот. Плюс у тебя все время еще проблема с инфой то, что ты говоришь, что там один под Б. Хотя на самом деле там топает два, а то и три человека. то есть тоже Нет, я говорю 2-3, если, если слышу топа, то я слышу Но много топота. Ну сейчас у меня много топы было. Ну, вот, и, я и, говорю, и при этом ты, взять, кстати, еще скаунт, три, три. продолжаешь смотреть, не пойми, куда в стену. Хотя да, ты это уже да. слышал то, что они уже вот прибегают. Тебя за спиной прям активно. Слышал двоих, вот он увидел. Одного убиваешь. И тут ты начинаешь, я не знаю, что делать. Вот просто крутиться. А, один из моментов, когда я просто отключился. В этой ситуации все просто. Ты видел, что двоих, два типа упали. Ты одного убиваешь, все, второй тип, скорее всего, где-то за сайдом бегает. Вот. Твоя задача не вот так вот тут стоять в углу и крутиться. А тебе надо было постараться как-то сыграть. Мог остаться и на шарте пытаться его как отыграть вокруг столба, если что, там, побунцевать на время для своих тиммейтов. Могу, конечно, проявить инициативу там на шифте, пытаться подойти к сайду и подождать, пока чел начнет просто платить Потому что он все равно там, блин, отбегал весь сайду вот так вот, чтоб тебя увидеть здесь. Сейчас у тебя было время так типа, на шифте. вот первый момент. Ну и второй момент, он типа, опять же, раз в шарту, если ты шел просто на шифте, был вот так вот. Ты мог бы услышать типов вот здесь и уже давно быть вот где-нибудь здесь. И убить вот этого типулю чуть раньше, чем у тиммейта. Так, по итогу он уже даже апдаун В чем самое интересное, он ты идешь боком как даун Пускай его уже не было в апдауне, но он мог просто так разбить вент этот и уже стоит спокойно смотреть на выход с шарта. Как бы сделал любой нормальный человек. Он просто упал в окно. Как бы и убил бы тебя в бок. Так что всегда человек такие моменты. Так. Как-то они вообще а, помогут. Тут ладерофельный будет, будет выходный. Я не помню. Жди Но... по... Но а ж ж... Ж... Я, ж... Ж... Меня. Я Убью. Меня каким-то чудом не убивают, перезаряжают. А, тут тебя убивают спину, потому что у тебя темой умер под Б. Да, я это не, с... не заметил. Как бы... уже вот так у тебя не убивали а с Б -хаоса? Отрепить. Не только. Сюда встаешь к этой стене этой смотреть, тебя не видно хаос. А ну да, не да, да, да. Ну вот смотри какая ситуация. Когда ты вот так слышишь один, тебе надо анализировать карту. Представляешь, что у тебя никого нет на меде, соответственно тебе надо стать так, чтобы тебе не было видно шарта того же, если хочешь да. смотреть Бахаус. Но в принципе тебе надо играть аккуратно. В таком случае люди все время играют из-за Сайда. Если у них даже есть АВП, то вообще там с кичина. Прям <с> самый Прям такой вариант еще есть, ну, на тачке сыграть. Но тогда ты шорт все равно не смотришь, и типы могут сейчас спокойно занять позиции ближние. Вот. Но вот так вот играешь в планке, тут, тут, вот ну, вообще это гиблые места, потому что тебя видно будет шорта, если типа будут спикить. могу сказать? Есть вопросы к стрельбе все равно, особенно сэмки, как мы могли заметить. пора он когда стрелял с коннектора. Вот, Шортал в коннектор. Сэмка еще есть моменты, поэтому совет начни играть с Эской. С ней будет попроще играть. И плюс ее апнули, yeah. за счет того, что там 25 патрон, 200, 200 стоит. Mm -hmm. да. Хорошо. Вот, попробуй с ней, как не, бы. Я не проще. люблю ее, но давай попробуем. Ну ее прочно контроль там. 100, это да это да, потому уметь. что у меня заджим гораздо выше идет, чем Waint 4. Вот ну и потом на миникарту карту обращая внимание в первые тоже было немало моментов когда у тебя там типы запушили бы ты продолжал смотреть с шорта бхаус хотя там уже никого как бы не было и был выход с но ну и опять же когда ты затерев занимаешь шорт пистолетки смотри в сторону шарта не в сторону когда ты уже вот находишься в этой области тоже здесь все стреляет со стороны коннектора что тебя убил с коннектора даже спину тебя навряд ли скорее даже тип просто плюс шарта и тебя и убьет как раз спину потому что я тут представляю какие стрелки будут спину с шарта фуз коннектора так что как-то так